Вот приобрел веткору Очень хорошая штука в поверке. Дополнительно сделал ограждение морковки травокола. Чтобы нечаянно не влезть в него. А так отличный аппарат. Рекомендую. Очень хороший. Попробуем кинуть наверху. Что Все работает великолепно.